Веселую кухню клана Масика! Сегодня я вас научу готовить веселые сосиски. Не переключайтесь, оставайтесь со мной и вы не пожалеете. Что нам нужно для веселых сосисок? Рассказывай, Шевковых. Спагетти. Угу. А это? Наши сосисочки. Еще нам нужна доска с тобой, да? Что нам нужно делать, кроме того, что их отварить? Нам нужно с тобой сразу поставить воду. Греться, верно? Я сейчас поверну на нашу вот эту штучку. Чтобы закипятить нашу воду. Для наших волшебных, веселых сосисок. сосисок. Там сосиски. Теперь режем их пополам. А вам уже можно... Резать ножом. Дети у родителей. Приступим. Нам потребуется одна упаковка сосисок. А мы делаем сосиски? Ну почему-то не умножаются. Сейчас. Нужно. А было-то 8? Ага Вот это да Цел 16 Вставляем мы вот так вот спагетти Наш прикольно сосиски спагетти Как улеменгальство Вот у меня получаются вот такие штучки Я начинаю делать сосисочки Мне так нравится Вода закипела И можно укладывать наши сосиски Безопасную. Дарим для приготовленности спагетти. Ну, срезать будешь? Помидоры. Для чего? Чтобы их было много. И зачем тебе много помидоров? побьест по самые помидоры. Ага. Ой, уже сколько нарез. Авокадо чистки. На салате. Мы нарвали с вами салат, посыпаем кукурузу, перчи. Теперь добавим соль по вкусу. Мама, сейчас добавим масло оливкового. А я теперь перемешаю делать умею. Ой, уже сосиски тут булькают, тоже не переросла. Мама! Где наш брушлаг? Брушлаг! Вот такие у нас веселые сосиски получились. Кушайте приятным аппетитом и ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.